Вы или ваши близкие столкнулись с проблемой онкологии и в результате химиотерапии или лучевой терапии выпали все волоски на бровях или ресницы. Что же делать женщинам или даже мужчинам некоторым в этой ситуации? Всем привет! Меня зовут Евгения Якушкина. Я врач, а еще являюсь топ-мастером и совладельцем студии татуажа реброми в Краснодаре. Сегодня я отвечу на ваши вопросы, связанные с онкологией и татуажем. Нам постоянно задают много вопросов про перманентный татуаж. Один из самых частых – это про боль. Больно ли это? И ответ на этот вопрос вы можете получить по ссылке, по вот этой ссылке на видео. А сегодня я вам отвечу на вопрос, связанный с татуажем и онкологией. Можно ли его выполнять и какие могут быть особенности во время процедуры? Онкобольным можно делать Татуаж в стадии ремиссии, и, естественно, с согласия лечащего врача. Опасно ли это? Большинство врачей считают, что нет, это не опасно, ничего страшного в татуаже нет. Вот в отношении татуировок могут быть проблемы, потому что татуировка – это гораздо большая глубина внесения пигмента, это большая площадь а, внесения пигмента, и тут период заживления может а, нести такие опасности для, для пациентов. Иногда у тех, кто сделал татуировку, может повышаться температура выше 40, просто потому, что что а, затронута огромная площадь а, тела, и даже если он здоров. А что говорить о людях, которые, у которых такая проблема как онкология и снижен иммунитет. А татуаж – это гораздо более поверхностное повреждение кожи, мы даже не затрагиваем особо кровеносные сосуды, они находятся гораздо глубже. Но, конечно, будут некоторые особенности. А, Во-первых, нельзя травмировать кожу слишком сильно. И, соответственно, логично не идти к мастеру-новичку, который может ошибиться с глубиной. Выбирать правильно технику. Например, микроблейдинг. Ну, мы, в принципе, относимся к нему не очень хорошо, вернее, очень нехорошо. Но особенно для таких клиентов, нужно просто исключить этот метод, потому что при микроблейдинге очень сложно контролировать глубину внесения и можно легко ошибиться. Плюс, как и в первом, так и во втором случае, может понадобиться удаление лазером, а для таких клиентов он противопоказан. И естественно, у опытных мастеров, у топ-мастеров риск ошибки с такими клиентами сведен к минимуму. В нашей студии такая проблема. Решена просто. Делают процедуру, онкобольным, у которых а, выпали волоски на бровях либо ресницы. А, делают только топ-мастера, и причем делают бесплатно в рамках помощи таким клиентам. Есть ли какие-то ограничения по зонам для таких клиентов? Татуаж век возможен. ну Лучше всего выполнять заполнение межресничного пространства, но иногда, допустимо, изящная стрелка по желанию клиента. Помните о том, что что нельзя сильно травмировать кожу. Татуаж бровей. Можно выбирать любую технику: и теневую растушевку и волосковую. Волосковая смотрится более естественно. И наши топ-мастера предпочитают ее при, ну, для клиентов этих салопеций. Вот. Но, в принципе, можно выбирать любую. А вот этот татуаж губ, он к больным лучше воздержаться. Так как снижен иммунитет, татуаж губ спровоцирует обязательно вирус гибруб на губах, вот, а он просто ухудшит состояние больных при курсе химиотерапии и лучевой терапии. Дорогие девушки, женщины, которые столкнулись с этой проблемой и которые потеряли волоски на бровях, ресницы, напоминаю, мы делаем в нашей студии эту процедуру совершенно бесплатно. Выполняют ее только самые опытные топ-мастера. Поэтому не стоит мучиться из-за вашего внешнего вида, переживать и чувствовать себя неуверенно. Приходите, мы будем счастливы помочь вам справиться с этой проблемой. Если у вас остались какие-то вопросы, вы можете писать их в комментариях под этим видео. И если вы уже готовы записаться на процедуру, то можете сделать это по телефону, который указан ниже. Всем спасибо за просмотр. До встречи в следующих видео.